В Казанском университете продолжается программа повышения квалификации для проректоров вузов Республики Узбекистан. Университет посетила уже вторая делегация. Программа у них точно такая же, как у первой группы. Мы уже получили первую обратную связь от первого потока. И причем такая связь сейчас серьезная. У нас с нами связался на связь связь министр инноваций этой республики и сказал, что они сейчас прорабатывают вопрос и будут с нами обсуждать о создании большой совместной программы международной по запуску проекта студенческое технологическое предпринимательство в Республике Узбекистан для всех университетов. И поэтому, ну, пока, по крайней мере, сейчас мы получили предложение поучаствовать в этой программе как разработчик, как основной ее организатор. Напомним, что первая группа проректоров узбекских вузов прошла стажировку в Казанском федеральном университете с 25 мая по 6 июня. Удостоверения повышения квалификации по программе, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности получили 10 человек. Вторая группа приехала 9 июня. Наладили контакты, нашли точки соприкосновения. Я думаю, пришло время, когда надо сотрудничать. Для нас было тоже очень важным увидеть э, структуру, организацию и, самое главное, работу э, управления инновационного развития. Казанский университет сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Основной формой взаимодействия является реализация совместных образовательных программ. Екатерина Оскарова, Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.